О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим отчам. Ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. В день отъезда святитель Алексий вместе с князем Иоанном и московским духовенством молился в Успенском соборе Кремля. Успенский собор основал святитель Петр, первый русский митрополит, погребенный в Москве. Сделился пахучий ладанный дым Фемиама. Протодиакон произносил слова ектинии, на клиросах пели хоры. Молебен шел своим установленным чином. Митрополит Алексий, преклонив колени, истово молился спасителю, дабы дал Господь силы совершить предстоящий подвиг чтобы прославить веру христианскую. Отвратил от земли русской ханскую немилость. Перед гробницей митрополита Петра в массивном подсвечнике толщиной с человеческую руку возвышалась восковая свеча. Ее зажигали только раз в году, в день кончины святителя. Внезапно в воздухе над свечой поплыл крохотный с зернышко огонек. Огненное зернышко прилепилось к фитилю свечи. Мгновение и над свечой встало пламя, словно выросло огненное острие. Чудесным образом свеча загорелась сама собой. Господь дал знамение, что поездка во Орду будет благополучной. Изготовив из воска от той свечи малую свечу, святитель Алексий с клером и отрядом воинов, оберегавшим его в пути, отправился в Орду. До Орды оставалось еще три дня пути, когда поезд святителя Алексия встретили богато разодетые ордынские всадники, которых хан выслал в знак почета. Затем и сам гордый хан Джанибек на породистом арабском жеребце с пышной свитой выехал навстречу святителю Алексию. Спешившись, он подошел к повозке, в которой ехал святой угодник, и, сняв остроконечную рысью шапку, поклонился. «Великий чудотворец!» — сказал хан. «Помоги моей жене! Исцели ее, и я золочу тебя!» «Будем молиться Господу, чтобы он даровал твоей жене исцеление!» — достойно ответил святитель. «А золото мне не нужно. Дороже его мир и согласие между тобой и князем Иоанном». В орде возле ханского дворца был раскинут шатер где перед аналоем, с образом спасителя, святитель Алексий начал служить молебен. На подсвечнике горела та малая свеча, которую он взял с собой из Москвы. Завершив молебен, митрополит трижды окропил святой водой ханш. Джанибех не сводил пристального взгляда с жены, а лицо той дулы осветила улыбка радости и счастья. «Вижу, вижу!» — раздался ее восторженный возглас — «Да, велик христианский Бог!» – сказал хан Джанибек. С большой честью и щедрыми дарами отпустил он святителя Алексия и его спутников на родину. Чудо исцеления произошло 6 сентября по старому стилю, 19 сентября по-новому, в день памяти чудо святого архангела Михаила в Хонях. В честь этого события святитель Алексей. Основал в Москве чудов монастырь, где завещал после кончины положить его тело. Неожиданно иные заботы, далекие от управления церковью, легли на плечи святителя. Русскую землю постигла горе. От болезни скончался великий князь Иоанн Иоаннович. Власть перешла к его сыну Димитрию. Девятилетний Дмитрий был не по годам умен и рассудителем, но все равно во многом еще оставался ребенком. Так, помимо управления церковью, митрополит Алексий возложил на себя заботы и труды государственные. Нужно было отражать попытки соседних удельных князей, которые, воспользовавшись малолетством великого князя, пытались урвать кусок другой земли от московского княжества. После смерти хана Джанибека в Орде началась жестокая борьба за власть. Важно было следить за этой борьбой. В зависимости от того, кто захватит ханский трон в Орде, нужно было строить отношения с ней. Митрополит Алексей был истинной опорой молодому князю Дмитрию Иоановичу. Зная, что Дмитрию вскоре предстоит править самому, святитель Алексей воспитывал его. В княжеской палате во время учебы, на прогулках после богослужения. В свободную минуту святитель говорил великому князю, что мудрость правителя состоит не только в умении вести войско в бой. Важно уметь ладить с соседями, с иными государствами. Важно, чтобы в государстве все творилось по справедливости, чтобы вдовы и сироты не были обижены, честные труженики были вознаграждены, а лихие люди наказаны. Святитель приводил примеры мудрых правителей, таких как князь Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский. Говорил и о нерадивых. Но самое важное, что должен беречь правитель, это мир и согласие. Между усобицей князей стремление во что бы то ни стало быть первыми приводили к бедам. Почему татары разбили княжеские дружины на калке, на сити? Вопрошал святитель молодого князя и сам отвечал. Потому что не было среди князей дружбы, единства. Каждый думал о себе, о своей славе, а не о пользе отечества. Татары разбили их порознь. Вень не сломаешь, как ты его не гни через колено, а развяжи и по прутику переломаешь весь. Твой дед Иван Данилович, здесь имеется в виду великий князь Иван Данилович Калитар, Начал собирать русские земли, и ты следуй по его стопам. Тогда будет Русь сильна и необорима. Семена, посеянные святителем в душу молодого князя, отметил летописец, позднее с взошли на Куликовом поле, на котором объединенное русское войско разгромило войско хана Мамая. А сам князь Дмитрий получил прозвище «Донской». Молодой князь подрастал, постепенно брал бразды правления московским княжеством в свои руки. Затем стал править сам, но никогда не принимал важных решений, не посоветовавшись с митрополитом Алексием, которого почитал как второго отца. Святитель Алексий отошел ко Господу 12 февраля по старому стилю или 25 февраля по новому, 1378 года. Время своей кончины он предвидел. Совершив божественную литургию и причастившись святых тайн, мирно простился с людьми и предал Господу свою душу. Тело его было погребено в созданном им храме архистратига Михаила. Спустя годы святые мощи его были обретены нетленными. Даже ризы на нем были совершенно целы. Ныне мощи святителя почивают в Богоявленском Елоховском соборе Москвы. От них источаются многие исцеления и подается помощь всем с верою припадающим к ним. Святитель Алексий всю жизнь трудился на благо Отечества. Дорогие братья и сестры, чем может конкретно нам быть полезен пример митрополита Алексия? Ну, как я уже говорила, Алексий был митрополитом, в его обязанности входило управлять церковью. А когда получилось так, что Россия осталась без князя фактически, старый князь Иоанн умер, а юный Дмитрий Донской был еще мальчиком, в обязанности Алексия вошло также и управление, фактическое управление государством и наставления юного князя. Но, несмотря на свою занятость, святой угодник остро реагировал на просьбы и обращения простых людей, которые приходили к нему, прося помощи в разных нуждах. Это была материальная какая-то помощь, и помощь в исцелениях, и многие другие нужды. И святитель Алексий находил время для каждого простого человека и всем помогал. Вот такая его деятельность нашла свое продолжение и сейчас, в 21 веке. Мы ее сейчас называем волонтерство. Зародилось это движение примерно в 10-х годах 21 века. И особенно набрало силу сейчас в условиях трудной эпидемиологической ситуации, когда молодежь, и только молодежь, и все люди стараются по мере возможности помогать друг другу. И мы сами обнаружили, что в наше время продолжает жить любовь к людям и Отечеству. Вот такой ярчайший пример продолжения трудов святителя Алексия в наши дни. Дорогие братья и сестры, я от души поздравляю вас всех с праздником, с Днем Памяти Великого Угодника Божия, Святителя Алексия. Особенно поздравляю всех волонтеров и желаю всем благодати и милости Божией. Храни вас всех, Господь! Везде я чувствую, везде, тебя, Господь, в ночной тишине. И в отдаленнейшей звезде, И в глубине своей души.